Привет! В прошлом видео четро у меня не весело было, извините, устал. На монтаж и сборку ушла почти неделя, и слендап записывал под конец. И самое обидное, что просмотров второй ролик нифига не набирает. Да, собственно, как и все последние видео, касающиеся прав и свобод человека. Привет, туп. И такой думаешь, может, нафиг это все? Денег она все равно не приносит. А вот хрен вам! Чинушьёй, менты, не дождетесь. Не ради славы и денег я вас разоблачаю, а ради будущего моей страны. Пользуясь случаем, хочу передать очень большой привет одной в мантии преступница судья Голушевой, которая искала в консультанте Плюс, как меня посадить, и, не найдя, все равно посадила на почти месяц в тюрьму. У нас есть все доказательства этого преступления. Голушева, ты думаешь, я про тебя забыл? Нет. Пока ты не сядешь за свои преступления, я не успокоюсь. Я еще раз хочу напомнить, что приказ о назначении подписал лично Путин ВВ. Но он, бедняжка, конечно, не в курсе, кто назначил. Это все подставы и провокации? Нет. После публикации аудиозаписи преступления судьи Голушев и начальника полиции Мушкина Песков ляпнул, что Путин в курсе, и они следят за ситуацией. Следители хреново. Видимо, следили, чтобы у преступников все было хорошо, чтобы их не разоблачили. Все многочисленные заявления мои граждан были перенаправлены в Следственный комитет Раменского. Хотя я и требовал этого не делать, так как есть основания для предвзятости. Я поймал пьяного старшего следователя Следственного комитета Раменского за рулем автомобиля и передал огласки сей факт. сотрудники полиции оставите пожалуйста автомобиль Значит, считал алкогольное опьянение не зафиксировано, сударыня. Вы понимаете, что данный гражданин совет потом ваших детей за Вы кто такой? Ты мне тут руки распускать. В чем закончился? Со свидетельствами нет. Друзья, То есть, положите. Э, товарищ не треск. Это зафиксировано? Все зафиксировано. положи Расскажите, каким образом вы управляете автомобилем, когда должны были быть лишены прав, а? Да еще к тому же без без номеров. Ну, им насрать. Творят, что хотят. Мой адвокат Лыньков Владислав Владимирович очень умный юрист. Он уже посадил пару ментов в Рамском за беспредел. Красавчиков. И перед тем, как... Подать очередную жалобу, но, в законную силу постановления, мы решили собрать побольше прецедентов и доказательств противоправных деяний Голшевой и Мучкина. Ах да, что же сказ с Раменского? Как следствие, спросите вы. Они к? Они ни хрена не сделали. Целый год они ходили и пинали. Дело? Девять отказов в возбуждении уголовного дела. Девять, Карл, девять. В деле нет никакой оценки действий судьи и полицейских. Вообще. Схема у них простая. Дают следаку дело, оно у него лежит месяц. Он дописывает какую-нибудь хрень и пишет об отказе в уголовном деле. Далее дело проверяет прокуратура и возвращает в Скарамецкого. И пошел новый месяц. Плюс всякая пересылка с этажа на этаж. СК дело отдают новому следаку. И так 9 раз. Схема отработана. Вот адвокат у меня под вывертом. Найдет, какую вывести шушеру на чистую воду. Луньков специально создал прецедент, до которого у руки не дотянутся. Да, право у нас не прецедентное, но аналогичные решения имеют вес. Не так давно совместными усилиями в Верховном суде мы добились определения, где четко и ясно прописано, что приказ номер 11 не мог затрагивать интересы граждан. удовлетворенных ходатайство МВД гласило – что указанный 30 пункт 11 приказа содержит рекомендацию для должностных лиц. Ну, собственно, как и все приказы, ведь движение РФ обязан соблюдать только Конституцию и законы. Статья 15 пункт 2-й наивысшего документа Российской Федерации. А что касается затрагивающих права и свободы гражданина актов, то если они не опубликованы, то извините, идите-ка лесом с такими бумажками. Это я про всякие ДСП, внутренние распоряжения и другую хрень так любимую чиновниками и полицейскими. Вот предыстория начала создания прецедента, созданного адвокатом. Ну, в городе Брянске. Да, в городе Санкт-Петербург. Сан пожалуйста, прекратите, видео. Я прошу вас прекратить противоправные действия. Под... И закончить Закон... снимать в административном здании. Цель. Вы с вами, пожалуйста, сроки с кармана. Вы камеру уберите, пожалуйста, и убирайте. Я вас прошу прекратить сейчас противоправные действия. Девушка, прекратите говорите? Нельзя снимать в административном да здании. Выясните, почему? Нельзя снимать приказами МВД. Да Нельзя дайте мне снимать, вы не относитесь к присутствии. Да вы не имеете права здесь так... снимать. Вы частное лицо. Вы не имеете Начали. права здесь снимать. В административном здании вы себя ведите как положено, куда вы пришли в государственный объезд. А здесь запрещено видеосъемка. Чем запрещено? Девушка, заканчивайте с ним. Чем запрещено? Девушка, заканчивайте Девушка, не трогайте. Девушка заканчивайте Давай Товарищ сотрудник полиции, вы не нарушайте меня. меня. Не, не трогайте, трогайте и меня. И меня человека не трогайте. Вы меня не трогайте. Меня не трогайте. Здесь не люди стоят. не Товарищ, Здравствуй. товарищ Здравствуй, ну, почему Вам здравствуйте, что случилось? запретили снимать? Здесь режимное помещение. глушите свою товарищ камеру. Товарищ Представители приезжают. Вы Вы выходим дежурную. С кем я разговариваю? отсюда, ребята. Подождите, это мое... это имущество мое? Так, имущество мое не трогайте. Пойдемте самым. 13 апреля Брянским областным судом отменено сразу два постановления судей Советского районного суда города Брянска Барлакова по статье 19.3 КОАП РФ в отношении адвоката Владислава Лунькова и журналиста Татьяны Пылыпевой, посмевших снимать на видеокамеру отделение полиции в этом городе. Не знаем, как суд первой инстанции утверждал свое решение об административном правонарушении, когда сотруднику МВД России по городу Брянску Галиков даже побоялся подписывать оба своих протокола. Судья апелляционного Инстанции Богородская Наталья Анатольевна, разрешив трансляцию из зала суда, любые фото и видеосъемку, и за несколько минут разнесла судебный акт нижестоящего судьи, вернув дело назад. Постановление судей Советского города Брянска по делу об административном правонарушении в отношении Вункова Владимир Владислав Владимировича отменить дело об административном правонарушении в отношении Лункова Владислава Владимировича возвратить на новое рассмотрение в Советском города Брянска. Решение подписано судом Брянского областного суда по вот решению, направленным установленным законом После возврата дела на новое рассмотрение в городской суд судья прекратил дело по срокам давности, причем по существу вообще никак не рассмотрел, что идет в разрез с постановлением пленного Верховного суда. Что Лунькова, естественно не устроил, он обжаловал и это постановление, и на свет появилось вот это. Прекратить за отсутствием состава правонарушения. Ну что, Голушевы и другая судебная Ментовская, братья, чувствуете, как приближается ваша статья Уголовного кодекса? А? Ага, этот день все ближе. И всего и надо было быть открытыми, гласными и исполнять законы РФ. А не творить беспредел в угоду собственного кошелька.